Привет друзья, наконец-то приступим к монтажу фальцевой кровли. Я сразу скажу, что это не профессиональный монтаж, так как делаю его в первый раз и своими силами. Замки в кровле будут клик фальц, а у карниза не будет загиба картины. Листы буду укладывать поверх карнизной планки, что значительно упрощает монтаж кровли. Затем выполню монтаж коньковой и торцевых планок. Вот про это сегодня и поговорим и покажу с какими трудностями можно столкнуться во время монтажа фальцевой кровли. Кровлю делал в несколько этапов, но в этом видео соберу все вместе, чтобы картинка была более наглядная. Но прежде давайте немного вспомним, что было проделано. Очень коротко. Там, где угол кровли составлял 38 градусов, по контрабрешетке набила брешетку шагом 100 миллиметров. А где угол был 14 градусов выполнил сплошную обрешетку, как говорит производитель. Затем с помощью рубанка снял перепады в обрешетке, где это было больше 3 мм. Смонтировал кронштейны для крепления водосточного желтка и прикрепил ленту против насекомых ептид. Все это можно посмотреть в предыдущем видео, но я продолжу монтаж. Наконец-то выдался солнечный день, что уже радует, начну монтаж кровли со слухового окна, тут есть немного своя особенность, так как угол небольшой, всего 14 градусов, то контрбешетка не давала зазор между водосточным желобом и карнизной планкой, поэтому надо было выполнить кронштейны под желоб консольно и уже по ним кидать карнизную планку. А теперь самое сложное, это уложить первый лист, чтобы он дал 90 градусов между листом и карнизной планкой. И при этом, чтобы край кровли не уходил в сторону. Для этого буду использовать египетский треугольник. Его стороны 3, 4, 5 дают угол в 90 градусов. Но не обязательно использовать именно такие значения. Можно использовать соотношение с такими сторонами. Допустим, у нас одна сторона 90 см, она хорошо делится на 3, получаем 30 см. Другую сторону, значит берем 4, умножаем на 30 см, получаем 120 см. Тогда между этими сторонами 90 и 120 сантиметров гипотенуза должна быть 150 сантиметров. Она также делится на 5 и получаем 3 сантиметров. Если все сошлось, значит угла составляет 90 градусов. Вот так можно проделывать с любыми размерами, главное сохранить соотношение сторон. Предварительно прикручиваем торцевую рейку, к ней прикладываем лист и направляем карнизную планку вдоль кровли. Далее строим треугольник, если он сходится. Считаем, что лист уложен верно, его можно прикручивать. Края опиливал, я уже там вот это вот соблюдал. Я вот сейчас вот рейку эту прикрутил, она в принципе уже давала этот угол 90. Также я вот эти наши диагонали померил, в слухового но у нас практически он ровно, там разница там в 3 миллиметра. Так что я думаю, так вот можно по этой рейке первый лист смело прикручивать. Листы прикручиваю клопами, шагом через обрешетку и как говорит производитель, саморез до конца не закручивать, оставлять созор, чтобы при температурных расширениях лист мог перемещаться. Ну вот, собственно, мы над первым куском готовой кровли. Тут еще говорю, надо будет торцевые планки. У них специально там своя еще подрезка в конце. Это тоже надо научиться делать еще. Попробовать, попортить, может даже. Посмотрим, как будет идти. А сейчас вот приступаем. Вот здесь вот будем делать первую картину. И пойдем вот в ту сторону. Корнизные планки между собой креплю так тут вообще ничего сложного вот смотрите наша карнизная планка должна в этом положении стоять и здесь я запускаю ее на сантиметр в другую но так как здесь загнутый край он плохо встает то есть вот здесь вот стык сильно выпирает я просто вот начал отгибать вот этот краешек. И просто сантиметр вот этот вот ножницами вырезаю. Срезаю просто и все. И тогда вот эта вот планочка, вот эта вот, хорошо заходит в следующую. И нету сильного выпирания такого. Пошлите крепить. Вот видите что в такой более-менее получается, там я потому что с той стороны я вообще сделал тут выпирающий такой некрасивый. Под картину укладываю уплотнительную ленту, оставшуюся после монтажа контрабрешетки, хоть как-то должно уменьшить шум от дождя. Вот так и проделываем лист за листом, вообще нет ничего трудного, когда выставлен правильно первый лист. Картины прижимают друг другу на мой, нет молотка с резиновым наконечником, но и так получается довольно быстро. Заметил что листы у края фальца держат не к планке. чтобы этого избежать карнизную планку надо прикручивать на свой саморез, а сами картины у края не прикручивать, пришел к этому не сразу, но вы не повторяйте ошибок. Также на одной стороне делал кантик между листом и карнизной планкой около 3 см, а с другой стороны делал вровель с карнизной планкой. Как по мне, то лучше лист выдвигать на край. И еще, длину листа я мерил по длине контрабрешетки, а так как у меня нет подрезки контрабрешетки друг к другу у конька, она просто уложена по длине стропильной ноги. И Если так мерить, то не хватает 5 см, поэтому надо эти 5 см учесть, когда будете заказывать длину картины. Уложив последние цельные листы, у меня остались доборные. Сразу скажу, я изначально не начинала раскладку картин, чтобы первая и последняя картина по ширине была одного размера, так как в моем случае это были бы очень тонкие полоски, что не так красиво смотрится. Но это у каждого на свой вкус и цвет. Перед тем как крепить доборные листы, собрал лестницу для кровли. Собирал из того материала, который был под рукой. Из-за этого лестница получилась довольно массивной. По ширине лестницу делал, чтобы она аккуратно влазила между фальцами кровли. К лестнице также примотал киенку в местах опирания на кровлю, чтобы не царапать покрытие листа. Доборные листы получал путем распила цельных с помощью лобзика, а ушием с регулировкой оборотов тогда чего-то я еще не вспомнил, хотя ей было бы намного проще. Отрезанный лист прижимал ровным бруском с помощью струбцин и отстукивал молотком. Там, где я брал листы, менеджер говорил, что так они не делают, а просто используют керметик. Как поступать, каждый думает сам. Перед тем, как крепить торцевые планки, надо прикрепить крайние листы самодельными клеймерами. Это нужно для того, чтобы листы не сорвало летом, пока идет монтаж кровли. Клеймер можно сделать из оставшихся обрезков металла. Процедура довольно простая. Нужны только ножницы по металлу и загибочный инструмент. Следующим, что надо сделать, это покрасить вент-прогоны и кровельные саморезы так как все они темно-коричневого цвета, а помню смотрел видео где парню собирали тоже черную крону и там были саморезы и прогоны коричневого цвета, так он сказал что они бросаются в глаза, а так как есть краска то мне не составило особого тудра покрасить данные элементы, красил с баллончика черной краской с матовым оттенком как у основной кронки, немного затянул процесс покраски саморезов, так как их необходимо было выставлять под одному. Пока все сохнет приклеим аэроэлемент на коньке кровли. Эта работа трудна, больше неудобная, так как приходится сидеть на удобной позе. Перед тем как клеить желательно протереть кровлю от пыли и грязи. Сейчас приступаю к монтажу торцевых планок. Для этого уже должны быть прикручены бруски сечением 50 на 25 мм, на которые будем крепить планки. Я попробовал несколько вариантов подрезать планок, но остановился на этом. Замеряем высоту фальца, она нужна для зарезки планки с наружной стороны. А сейчас давайте наглядно покажу, я использовал вначале ножницы, но потом перешел на болгарку, у которой регулируются обороты. В целом и тем и тем инструментом можно работать, но сушуен получается быстрее. Смотрите, первым делом, что мы делаем, это откладываем так как высота фальца у нас 3 сантиметра, вот это вот у нас будет линия загиба. Вот это вот вся сторона, она отпиливается. Она нам будет не нужна. Вот это все будет нам не надо. С этой стороны. Вот этот кусочек нам тоже будет не надо. А вот эту сторону я буду загибать. Ее, в принципе, можно и отрезать. Но я посмотрел, что когда ее загибаешь, вот эта вот грань, она красивее смотрится. То есть нету такого вот обрезанного голого металла. И когда закрыто, покрасивее все это дело смотрится. Поэтому вот эту вот часть отрезаем. Здесь сделаем два пропила. Вот в этом месте и вот здесь вот пропил делаем все я буду пропиливать болгаркой у меня просто болгарка есть с регулировкой оборотов я ставлю на вторую скорость и у меня я спокойно пропиливаю и у меня металл не горит не жжется ничего с ним не происходит то есть его даже после пропила сразу можно спокойно рукой брать там ничего горячего нет производитель просто рекомендует брусок на торец, который там мы цепляли 50 на 30 а 50 на 30 таких нет получается я прикручивал 20 25 дюймовку и получается что у нас одна сторона будет упираться вот как есть вот эти три сантиметра стоит а второй типа на 5 миллиметров будет ниже у нас такой типа с углом заломанным будет смотрите так как у нас брусок два с половиной сантиметра надо пропилить еще вот здесь так как эту банку загибать буду если вы будете отрезать то этого делать не надо 25 потому что у меня здесь будет проходить капельник мне надо вот вырезать здесь, чтобы пропустить через капельник. И здесь такую пошире лучше делать. Смотрите, помните, я говорю? мы загнем здесь мы 3 сантиметра оставляем у нас здесь опустится эта сторона ну так вот под углом будет стоять и чтобы вровень с крышей было здесь надо 5 миллиметров отстругать видите, когда знаю что делать, то процесс происходит очень быстро, и поэтому смонтируем все торцевые планки. У торцевых планок слухового окна еще необходимо сделать подрез по скату кровли. С помощью угольника я замерял угол кровли и его отложил на планке. Далее я сделал рез с помощью ушел, так оказалось намного легче. Все последующие резы я делал только с помощью ушей. В торцевых планах осталось только сделать рез на коньке. Немного было страшно, так как это все на виду, но с помощью угольника получилось отрезать все ровно и красиво. Результат вы можете видеть. Вот как-то так получается. А вот сейчас меня ждал сюрприз. Как я уже говорил, контрбрешетку я не подрезал на коньке, а укладывал по стропильной ноге. В коньке у меня получился зазор, и если начать крепить венпрогоны по обрешетке, то получится так, что коньковая планка не перекроет эти венпрогоны. Долго решал как делать, но пришел к такому решению. Венпрогоны смещают как можно ближе к коньку, чтобы коньковая планка их уже могла накрыть. Одну сторону прогонов я прикрепляю с помощью кровельных саморезов ранее выставленные шнурки, а под вторую сторону, которая в воздухе, я закручивал черные саморезы длиной 120 мм в торец Таких саморезов я вкручивал пару на один прогон, после чего получается достаточная жесткость, чтобы легко прикрутить коньковую планку. Коньковую планку прикручивал на один кровельный саморез между фальцами. Думал будет достаточно, но по итогу была волна. Достаточно хорошая картина получается с двумя саморезами, но так как крутил один уже посередине, то надо было растягивать уже на три самореза. Зачастил, но от этого вид не испортился, а волна прошла. Если остались какие-то вопросы, пишите. Если не трудно, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока.